Здравствуйте! Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на животрепещую тему, а именно миграционный кризис на границе между Белоруссией и Евросоюзом. Напоминаю вам, что мы ведем запись дискуссии. Эта запись будет доступна потом на канале пресс-клуба в YouTube. Кстати, те, кто будет смотреть нашу дискуссию в YouTube, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Напоминаю также спикерам и гостям про правила чата М хауса. В соответствии с этим правилом, гости экспертно-аналитического клуба не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами клуба. Однако, хочу напомнить, что это правило употребляется у нас э, только по предварительному уведомлению. Таким образом, если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в запись встречи клуба и не должно цитироваться с вашим именем, пожалуйста, перед такой фразой «предупредите нас», Таким образом, мы сможем вырезать эту фразу из записи. Остальные гости будут знать, что эту фразу с вашим именем цитировать не нужно. Напоминаю также, что у нас есть перевод на английский язык. Если вас, вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите соответствующую дорожку в настройках Zoom. А наши сегодняшние спикеры – это Наста Лойко, правозащитница иван Константа. Добрый день, Наста. Добрый день. Витис Юрконес, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, глава литовского офиса Freedom House. Добрый день, Витис. Привет, Саня. Камель Кусинский, старший аналитик Центра восточных исследований Варшава. Добрый день, Камель. Добрый день, здравствуйте. И Дмитрий Митскевич, аналитик проекта Беларус Security Blog, ведущий телеканала Белосад. Добрый день, Дмитрий. Всем добрый день. И... Передаю слово модератору сегодняшней дискуссии, Вадим Можейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Да, всем еще раз добрый вечер. Спасибо, Антон. И спасибо всем нашим сегодняшним гостям, кто к нам присоединился. Действительно, тема то случай, когда назревшая и перезревшая», потому что уже достаточно долгое время миграционный кризис продолжается. Есть очень много взаимных обвинений, очень много споров, очень много разных трактовок о том, как об этом можно и нужно говорить. Кто здесь жертвы, кто здесь виновники? Я знаю, что есть даже вот среди наших спикеров сегодня, будем обсуждать а это кризис или не кризис, как это называть. И все это, в общем, на мой взгляд, показывает только то, что очень важная эта тема и очень противоречивая. Ну и тут даже надо искать информационных поводов постоянные истории о новых рекордах. Вот сегодняшнее 667 новый рекорд в Польше, случилось незаконное пересечение границы, зафиксировали пограничники. В общем, в общем, здесь для споров много. Но мы сегодня попытаемся, наверное, даже не найти, кто не подвесит ярлыки, кто хороший, кто плохой, а скорее попытаемся понять, что, что происходит, как кто справляется как искать баланс между в общем, интересами всех участников и, собственно, к чему в итоге все это приведет. Потому что, судя по всему, далеко не сегодня все это будет заканчиваться. Мы постараемся взглянуть на эту проблему сегодня с разных сторон. Как мы видим, у нас представлены разные спикеры. Я надеюсь, мы слышим очень разные мнения о происходящем. Uh, да, как, как уже Антон говорил, у нас есть Chatham uh, хаус по запросу. Соответственно, если вы хотите сказать что-то такое, что вы не хотите, чтобы потом мы где-то вы предупредите, Антон выключит запись, и это потом никуда не попадет. Uh, соответственно, давайте тогда, uh, начинать с нашего первого вопроса. Uh, и Маворф uh, так, насколько успешно западные соседи Беларуси справляются с миграционным кризисом. И тут, конечно, у каждого могут быть свои а, критерии успешности. Кто-то считает, успешность измеряет потом, сколько людей значит, приняли, а кто-то измеряет успешность, как высоко построили а, забор. А, поэтому я тут уже оставляю возможность спикерам самим высказать, как они считают. И а, двигаться предлагаю в том же порядке, какой у нас зафиксирован в анонсе. А, начнем с... Наст, услышим правозащитный взгляд, дальше услышим мнение из Литвы и из Польши в том порядке, как этот миграционный кризис стал для них большой проблемой, и все это сможет подготовить Дмитрий Мальскевич. Поэтому Наста, прошу, floor is yours, и, как я уже, да, Антон говорил или нет, у нас по традиции три рабочих языка, русский, белорусский, английский, поэтому каждый пикер сам выбирает, как ему удобнее, а если кому-то что-то непонятно, всегда есть перевод. Прошу. Спасибо, Вадим. Я пробую по-русски. Мне кажется, что всем спикерам будет проще понимать. Я сразу уточню, есть ли какое-то ограничение по времени, есть ли какие нибудь временные рамки, что-нибудь такое. Я не слышала да, да. да но ну, я думаю, ограничение по времени у нас всех есть. Я думаю, будет хорошо, если мы ограничимся. В районе это бы э, плюс-минус 7, 7 минут на каждый из вопросов, ну, с учетом того, что у нас всех еще будет возможность впоследствии давать свои комментарии. И у нас, очевидно, будут вопросы, которые мы ждем э, в чате Zoom. -а. Поэтому, хорошо. Хорошо, спасибо. Я, наверное, сразу начну с того, что с какой стороны мы действительно рассматриваем всю эту ситуацию. Я сама занимаюсь темой защиты прав Человека, мигрантов и мигранток уже достаточно много, с 2014 года. И за это время мы, конечно, видели раз всякое, и на близком расстоянии, на более далеком. Занимались проблемой транзитных беженцев и беженок, которые были в Бресте, которых не пускала Польша в 2016 года и, Кстати, сейчас тоже не пускается, там небольшое количество тоже в Бресте сейчас есть. Но это немножко отдельная история. Сейчас я так понимаю, что мы разговариваем про ситуацию, которая сложилась немножко пораньше, с лета этого года. И Uh, уже при подготовке к этому мероприятию я немножко высказывала свое мнение, которое здесь озвучу, про то, что мне не очень нравится термин uh, «миграционный кризис» в целом. Потому что, да, есть определенные ситуации, есть определенные вызовы, но кризисом обычно называют что-то переворот, переломное состояние, что-то вот такое совсем серьезное. Uh, я скорее рассматриваю эту ситуацию как определенный вызов, uh, который... Uh, может быть, не только государство, но и гражданское общество в целом должны решать эти проблемные ситуации и смотреть, что можно с ними сделать. То, что все такие явления сразу называют миграционным кризисом, там, гибридными атаками, еще какими-то большими словами, иногда кажется, что это немножко манипуляция ситуации. И то, что беспокоит лично меня, и то, чем мы занимаемся как организация, мы очень сильно по всех этих историях пробуем возвращать человеческий фактор. То есть мы просим смотреть на то, что вот на границе какие-то люди, и что же это будет безопасность государства. Безусловно, безопасность государства это очень важно, но не менее важно, что это за люди, почему они там оказались, в чем вообще проблема и стоит ли к этим людям больше присматриваться. Наше мнение про то, что действительно очень часто медиа, да и аналитические многие замечания описывают все эти события с точки зрения того, что ну, вот таким же тоном описывают, что нашли столько-то вот людей на границе, как и нашли, не знаю, Фурия, сигареты на 2 миллиона евро, то есть иногда это звучит немножко похоже, хотя разговор действительно идет про живых людей, про живых людей, которые голодают на границе, которые умирают на границе, которых не пускают нарушения правовых норм и многие многие другие вещи. И поэтому пробуем возвращать именно этот человеческий фактор и, к сожалению, последние эти месяцы очень много сил Приводится уделять на то, чтобы не употреблять, например, термин нелегальный мигрант, который мы считаем юридически неправильным, во-первых, потому что если люди даже в нарушении пограничного, процедуры попадают в страну, у них нет документов, или они обошли в, не по той процедуре, по которой это предусмотрено, но при этом они обращаются за международной защитой, то считается, что они ничего не нарушали. Ну и во-вторых, конечно, сам термин немножко манипулятивный, дегмонизующий, дискриминирующий. На это просим обращать внимание. Очень много было коммуникации с белорусскими редакциями на этот счет у нас. Мы обращались и в дельфи например немножко пробовали работать с международными организациями, и тут с разным успехом, конечно. То есть часть медиа готовы слушать эту позицию, более корректно освещать эти события, более фактологически, без этих а, не совсем однозначных терминов, а часть продолжает в таком же духе все это описывать. А, в общем-то, вопрос был все-таки про то, что справляется или не справляется с этой ситуацией. А, конечно, мы видели разные попытки вариантов стран. ну вот У нас сегодня Литва и Польша, есть еще Латвия. Сегодня вот я читала про Эстонию и Финляндию, которые тоже немножко уже узнали, что может случаться, когда и до них люди могут доезжать. И в целом, по той информации, которую я видела, это достаточно большое конечно, количество людей. Про Польшу я видела, что это около 8 тысяч людей, которые уже пробовали попасть за это время. Про Литву около 5 тысяч, про полторы тысячи в внешней Латвии. Да, там понятно, что около 15 тысяч людей достаточно большая проблема но в то же время например я видела статистику про то что людей из Беларуси только с год года выехала в эти же страны около 300 тысяч в том числе часть из них приезжали в обход пограничных э, официальных пунктов э, про что почему-то не очень любят вспоминать хотя по моему мнению принципиальной разница между людьми из Беларуси которые бегут по определенным причинам Людей, которые бегут из Ирана или Афганистан или других стран по похожим причинам, не должно быть принципиального отличия перед правом. Да? Именно в этом заключается принцип равенства э, с позиции прав человека. Так вот, мне, конечно, некоторые действия со стороны государства понравились, но мне было интересно то, что Беларусь развязала все эти вещи, например, э, что большая часть связана с э, Ираком и они при этом не боялись конфликтом с социальными властями. То, что Литва потом пробовала разговаривать с социальными властями Ирака, про это это был интересный ход достаточно. А, по мне финансировать Белорусских пограничников еще до этого было всегда, может быть, не самая лучшая идея, хотя до этого они с этим справлялись. И понятно было, что когда будет такая ситуация, кризисная, конфликтная, Беларусь использует все эти механизмы давления. Конечно, не ждал, что это будет в таком размахе, но построение границы или обвинение людей в медиа, Um, быстрое рассмотрение их процедур, без возможности обжалования, конечно, мне кажется, что это не самые эффективные меры, которые принимает государство, но и то, что государство, например, Польша сейчас, uh, дотворяет назад этих людей в Беларусь, это, конечно, абсолютно, мне кажется, не может иметь места. это нарушает и международные нормы, и польские, даже после изменения законодательства, конечно, которое было изменено в нарушении процедуры Евросоюза и международного права в целом, я говорю про конвенцию статуса беженцев, и это вызывает очень большое беспокойство лично у меня, и особенно в связи с тем, что на самом деле мы в Беларуси очень мало можем сделать. Например, я не могу приехать на а, нейтральную территорию, и потому что я подписка не выезд, и потому что никто меня не допустит к этим людям, как минимум. А, ну и в целом к ним не подпускают, там, в том же литовском лагере, я знаю, что медиа не подпускают, разговаривать с самими этими людьми, и поэтому не всегда можно даже понять, в чем история, в чем проблема этих людей. Поэтому лично мое мнение, Мнение. во все эти процессы можно было гораздо больше подключать и разных актер-факторов в том числе больше гражданских организаций с разных сторон мне кажется тогда бы эти проблемы решались более эффективно вместо того чтобы строить стены вводить ограничения вводить экстренные ситуации другие статусы мне кажется что это не самый эффективный путь но это мое личное правозащитное мнение у меня все да спасибо спасибо насто именно личного, личного правозащитного мнения я и ждал и Отлично, что мы его услышали, потому что э, действительно это гуманитарное измерение Крисону есть, и как бы, его нельзя условно, игнорировать, но, с другой стороны, да, наверное, есть и, как тебя, и другие мнения на этот счет, поэтому посмотрим. Тогда предлагаю сейчас передать слово Витису Верконису. Литва, наверное, первая из белорусских западных соседей, столкнулась с, с потоком мигрантов, как, как сам оцениваешь? Насколько успешно перед вас этим справляется или справилась, может быть? Ну, Первым делом я тоже согласен с Мастой насчет того, что я бы не называл этого кризисом. Это напряжение, это вызов, но до кризиса, по крайней мере, Такого рода, что мы видели там 5-6 лет тому назад, в других странах Европы, но это точно не тянет. И если смотреть там число людей, которые вот приехали в Литву, то есть мы можем сопоставить это с тем числом белорусов, которые тоже переехали и их переехало в принципе то больше так что литва и должна с таким потоком как бы справляться и и и, и в силе но проблема в отличие если мы сравниваем это с белорусом, конечно что возможности для литовских властей и чиновников департамента миграции выяснить, кто приехал, особенно имея в виду, что далеко не все имеют загранпаспорта, нету документов, не говорят на тех языках, которыми владеют как бы наши специалисты департамента миграции, и вообще нету довольно мало знаний про регион там, Ближнего Востока или там континент Африки, какие там проблемы, нету контакта с правозащитниками, в отличие от правозащитников в Беларуси или в России. Это, конечно, осложняет задачу, но это тоже все равно решаемые вопросы. Не люблю я тоже название гибридная атака, потому что это такой сразу подразумевает, что это такая некая война, да, только в этом плане используется не оружие, а используются люди, обыкновенные люди, которые, которые, вот был вопрос у Вадима: а кто является жертвой? Да, ну а жертвой являются эти люди, которых ну, которые попали в засаду. Кто виноват? Ну, мне вроде бы все понятно, кто виноват, кто приглашал, кто выдавал визы. Сейчас уже виз даже и не надо. То есть их обманули, им что-то обещали, что в принципе, по сути, не должны были обещать, и они попали вот такую в ловушку. Вопрос, как оцениваю этот pushback, да, то, что Литва не впускает. Я так понимаю, что решение было согласовано с европейскими партнерами, и это тоже понятно, потому что для большинства этих мигрантов цель поездки – это не Литва. Литва – это страна транзита, они намерены ехать дальше, кто там Германию, то Швецию, кто где. И тут вопрос, Литва не только обороняет свою страну, но также границу между Европейского Союза. И я думаю, что в этом вопрос как Литва, как и Польша, как и Латвия, являются ли они ответственными как бы игроками всей Шенгенской системой границы. Так что, ну, несмотря на то, что гибридная атака, как слово, оно так себе звучит, но если подчеркнуть целенаправленную политику Минска, это очевидно так. Тут даже нет вопросов. На это есть и расследование и так далее. Я даже не знаю, где тут спор по сути. И уж кто-кто там, Human Constant, а нас лично долго занимается вопросами права, права мигрантов. И, то есть эти проблемы и некоторый подход к мигрантам в Беларуси был и раньше так себе, и... и Конечно, очень просто, и тут вопрос для всего правозащитного движения, и также для международных организаций. Понятно, что можно приехать в Варшаву, можно приехать в Вильнюс, можно приехать в Бригу и сказать вот то, то, то неправильно, тут вот не совсем по международному праву, тут давайте улучшить условия и так далее. И это и услышите, наверняка где-то будет что-то поправлять. Вопрос, что мы делаем с авторитарными странами. То есть, и что делать, с, уж я не говорю про все нарушения прав человека, там пытки и так далее в Беларуси с белорусскими гражданами, но что делают институции ОВКБ, Красный Крест, МОМ и так далее, когда ты с ними говоришь про репрессии в Беларуси, они говорят, что мы не можем быть слишком жесткими, потому что это вопрос, Ну, есть смысл оставаться внутри страны, быть ground". А тут вопрос не белорусов. Тут очевидно, кто приглашает, очевидно, кто перебрасывает, кто ну, вставит людей в ловушку все, и, и какая эффективность международных организаций? И вот тут это большой вопрос: почему не усиливается персонал международных организаций внутри Беларуси, чтобы. Они помогли белорусским правозащитникам, которые до сих пор есть внутри, несмотря на все эти сложности, которые, как мы помним, справлялись довольно неплохо и помогали и чеченцам, когда был, ну, вот ни визов не меньше этого у, у границы с Польшей, с Беларусью, да, и где тогда, с чеченцами, Вопрос о безопасности чеченцев, имея в виду некоторые похищения, действительно стоял. Да? Ну, вот, то есть, если мы говорим, и тут тоже можно видеть некий нарратив от э, чиновников э, литовских, да. Что по сути дела, а что если ты и приехал из Ирака? или там э, из какой-нибудь страны, из Африи, суда и так далее, в Сирии, если… Э, что тебе грозит в Беларуси? То есть вот, вот конкретно, это безопасная страна или небезопасная? По сути, для Беларуса небезопасная страна. Для э, чеченца наверняка, для гражданина России тоже может быть… Небезопасно, потому что мы знаем, что были прецеденты, похищения, там, атаки и так далее. А вот граждан Ближнего Востока? Вопрос. И, и тут, э, несмотря на это, и это не оправдание. То есть, в принципе, э, по международному праву каждый человек имеет право обращаться за убежищем. Да? Но вопрос, почему не в Беларусь? И где заканчивается эта граница, где человек будет... Э, ну, где его устроит, как бы обращаться за убежищем? Вы знаете наверняка, что в системе Шенгена как бы, есть такое называемое дублинское право. Да? Так даже если представим, что человек из Ирака, доедет до Берлина и попросит убежище там, все равно, по сути, его должны по Дублинскому соглашению переправлять или в Литву, или в Польшу, где он пересек границу. И, то есть, и мне кажется, что здесь очень много работы. так и для правозащитников в плане просвещения, да, чтобы люди понимали, на какие риски они идут, чего ожидать, каких защищает международное право и так далее. И также, что мы слышим и в Вильнюсе, и в Варшаве, и в Брюсселе, также переосмысление эффективности всей миграционной политики. К сожалению, видя, как авторитарные страны, используют эти некоторые серую зону, если можно так сказать. Я думаю, что миграционная политика будет ожесточаться, что значит, что люди будут более уязвимы. И это также говорит, насколько авторитарные страны пользуются вот теми благами международной системы демократии и так далее, которые были созданы, и они Делать все возможное, чтобы это торпедировать. И наверняка конечный как бы, мой пункт, я думаю, что все другое оставлю на дискуссию, что надо также понимать, что в Литве последние 10 лет рассмотрение убежищ было где-то порядка там, пару сотен в год. Это был такой нормальный тема. Если бы открыли и не было вот этого пушбя, я думаю, что вся миграционная система бы просто рухнула. ну просто И те же самые Беларуси, которые ждут в ожидании там, национальных виз, ВНЖ, решения об убежище, тоже бы пострадали. И в этом плане тоже вопрос ответственности. Это как и с, с больницами во времена ковида, вакцинации и так далее. То есть есть где-то грань, где... Система может просто рухнуть, да. и вопрос, этот пуш он вынужден, потому что система бы иначе не справилась. То есть это несовершенное решение, это, там есть некоторые моменты, которые надо как бы, обсуждать, править и так далее. Но в конечном итоге этот весь вызов, это последствия основной причины э, и проблемы является режим Лукашенко которые не а, отчетны ни своим гражданам, ни международному праву. И это надо менять. И, иначе иначе будет больше проблем, будет какие-то... Вчера это была островецкая АЭС, не по правилам, сегодня это миграционный кризис, э, не кризис, вызов. Э, завтра, бог знает, что. Вот. Так что мои 5 копеек для начала. Спасибо. Да, спасибо, Визис. Эм, Очень понравилась мне вот эта метафора про ковидную, про ковидную больницу да, и про то, что может быть не всегда это выбор между хорошим и плохим решением. Иногда, да, иногда это просто выбор между двумя плохими решениями. А, ну что, в таком случае слово Камирио. Вопросы там, повторять не буду. Ты все слышал? Да, если вопрос повторяется, тогда третьему, который отвечает на такой вопрос, уже очень сложно что-нибудь новое сказать, особенно после того, что сказал Витис, у нас перспектива и у Литвы, и у Польши они, они довольно схожи. Ja bym by вот z drugiej strony, że ta nowa jest, z papytki rekonstrukcji, toż i my działali i działają w Centrum was coś, że nieśledowanie myślenia ze strony Minska, oficjalnego Mińska jak oni was przyjmują nas na Zachodzie, znaczy Polszę, Litwę i dlaczego oni to działają. Ktoś cię działają po moim, совместно с русскими, aby tam nie, nie, zabywać że ta apiracja ona является na części typicznych instrumentów dawienia ze strony Rosji, które Rosja w, w powodówczych latach wymieniała po odnoszeniu do Finlandii например, i Norwegii. Może nie upominaje Syrii, to to troszkę drugą słuchę. No, właśnie z rekonstrukcji myślenia ludzi w Miejskie, którzy też zaczynali tę operację nas, ze swoimi rosyjskimi sowietnikami. Oni rozprzymają nas, Polskę, Litwę i drugie strony Zapada, strony Europy, jak takie słożne organizmy, społeczeństwa i stany, w których jest dyskusji. Dla nich, oczywiście, za dużo. dyskusja bezpóźna, to błądak. No, ta dyskusja w tym wypadku jest bardzo przydatna, ponieważ podczas wojen tych emigrantów, oni pobudzają dyskusję. Naszej jest Z ich tej perspektywy, oczywiście, za dużo. Jest za dużo silnych NGO, różnych nieprawidłowych organizacji, naszych miejscowych zaścigników praw człowieka, które, oczywiście, są dobre i tutaj nie jakich upłykoków być nie dałżno, a <-mistrz> nie zaściszają tych ludzi, tych a sobie nadzieci, żołnierzy, którzy stradają od tego, tak kryzysa. jeśli wy nie lubicie tego terminu, od tej problemy z nielegalnej pieprzowskiej ludzie cięsycie na na przykład z influencie Polsce, ani nas przyjmują to, że jak strony, gdzie rabotują normalne parlamenty, nie automaty dla doborzenia decyzji narcielstwa z samo samo wysokowbudownia, gdzie wiedzieć się normalna, bardzo jasna, bardzo się bardzo dyskusja, gdzie jasna, bardzo jasna, i jasna, które nie na jasna, bardzo jasna, bardzo и который тоже может поменяться, идет постоянно политическая игра и борьба. И вот этот кризис именно рассчитан на все эти неуязвимости, с их точки зрения, как бы в их интерпретации неуязвимости демократических систем, которые, как они считают, недоскональные, мягкие и легкие для всяких игр и провокаций. Постоянно проверяют нашу устойчивость, Możliwość Atwieta, długość procesów płyniecia ryszyni, uspieszność w płynieciach ryszyni. Ja koniecznie zgadzam z prawem, że to my nie powinniśmy razmatrywać tych biednych ludzi, u których jest licencja służba taka, że to nie pa zawidować. I nie powinniśmy ich razmatrywać jak tawara, jak nie znają paczku cigariet, czy jak fury cigariet. Nie w jakimś przypadku, to zawsze żyje ludzi. I to, co pytania nie mają strony, znaczy wschodnie strony w Eurozoni, Litwa, Polska, Łotwa w mniejszej mierze, ponieważ tam napięcie nie jest tak już duże, a w ostatnich czasach może, już zaczyna się wszystko w Estonii, Finlandii, to przede wszystkim próba przyostanowienia, dehumanizacji i uniżenia tych ludzi ze strony białoruskiego reżimu w ramach tej gry, którą ja попытался очертить. И мы именно так должны это воспринимать. А не с такой стороны, что, например, Варшава, польские власти упрямо пытаются увеличить боль этих, этих, этих людей, их страдания ich, no żałosną To, nie tak. To prostą bardza scenicznej igroje Aleksandra Łukaszynka. I po этому e, stacji wiedzie to, że po этому, cieraczwiczajne, na wschodniej granicy Polszy w tych, w tych na ty kilometra od granicy, żeby stacji zmniejszyć imed, efekt na które raczytują w Mińskie i w Moskwie, jak ja poważę, ten efekt tych wszystkich, tych wszystkich событий, żeby umiejszyć polzu medyjną, ile, jak chcecie, w ramach propagandy od tych, tych, всех, tych wszystkich problemów. Uspieszność nie będziemy, w człowieka boli, w człowieka strzadania, w wysokie zaborów, a w tom, когда получится, возможно, не заставить, но хотя бы заблокировать попытки со стороны Беларуси и России в дальнейшем дехуманизировать, унижать этих людей из дальних стран. Вот это все, что я, что я хотел на данный момент сказать. Да, спасибо, Камиль. А, Раз что у нас пока полностью получается, как я надеялся такой э, разносторонний взгляд на проблему видеть. Ну что, в таком случае я приду слово из метру. Я так понимаю, практически переключаюсь на студию Белсата. Да, добрый день. Вот, ну, Не на студию, а на Newsroom Белсата переключаемся. Mm -hmm. И вот э, отсюда я, собственно, и вещаю. Да, вопрос а, тот то... же. По, по, потом, насколько я считаешь, успешно справляются с этим Смотрите, на самом деле, вот мне кажется, если мы говорим об успешности, то давайте тогда пользоваться вот теми критериями, которые в законодательстве стран прописаны. Потому что если мы начинаем переводить все в какие-то там, в ценностную плоскость, то там у нас ничего не прописано. Там мы вечно можем спорить о том, что хорошо, что плохо. Так вот, пограничная служба, она, собственно, для того, для того и создана, для того, чтобы заниматься охраной границ и не допускать, нелегального ее пересечения. То есть для этого эти люди, собственно, и получают деньги, для этого работают эти структуры. Поэтому если они справляются с охраной границы, значит, они делают свою работу хорошо. Потом уже, соответственно, конечно, можно обсуждать там методы и так далее. Однако вот это вот главный пока критерий их работы, который ощерчен и законодательно, скажем так, закреплен. Вот. Мне кажется, здесь вот то, что, о чем говорили выше, на самом деле, да, сложно еще что-то добавить к тому, что сказали, потому что... Пока вот ситуация выглядит таким образом, что быстро разрешение ее не видно, но... Здесь интересно несколько вещей. Во-первых, вот камиль передо мной сказал вот очень интересную вещь: да, нужно посмотреть на то, что вообще мотивирует Минск, и что, вот, собственно, их какие задачи они перед собой ставят. Во-первых, я вот уже на эту тему и делал сюжеты, мы это уже много обсуждали. По той информации, которая у меня имеется, эта операция проводится не без помощи России, назовем это так. Первые потоки мигрантов Россия помогала рекрутировать. Схема эта работает с 2010 года. Ранее она уже использовалась. При том, что российское ФСБ было активно задействовано в рекрутировании мигрантов. При том делалось это даже не где-то за границей, а в Москве. То есть из тех людей, которые там работали, которые там находились. То есть, в принципе, им особо даже ехать никуда было не надо. И, например... А польская пограничная служба вот доказательства похожих вещей уже предъявляла. То есть была не так давно большая пресс-конференция, на которой, собственно, тоже предъявлялись документальные доказательства вот, наличия этих связей с Москвой. А еще одна вещь, то, что данную операцию придумал господин Тертель, опять же, не без помощи его друзей из ФСБ, с которыми он познакомился во время своей учебы в Российской Федерации. На ее территории. Вот. А поэтому здесь мы имеем дело с... Ну, вот, говорили здесь не использовать слово гибридная операция, но мне кажется, оно как раз-таки очень подходит, потому что здесь давление, при том, видно, вот, очень ярко направленное, а, как мне кажется, сначала была задача вот именно спровоцировать какой-либо кризис, а когда увидели, что вот именно такого большого кризиса не получается, все внимание, при том, что именно вот если мы посмотрим на скажем так, хронологию событий, то мы увидим, что именно начало вот данного кризиса пришлось на Литву. При том, что вот Литва была выбрана с целью именно кризис спровоцировать, чтобы большое количество мигрантов на относительно небольшую Литву, собственно, им вот всю систему и поломала, вот потому что, Витяз как раз говорил, да, о том небольшом количестве мигрантов, которое Литва принимала до этого, и вот на развал вот этой всей системы это было и направлено. Когда увидели, что есть политическая воля для того, чтобы эти вопросы решать, есть довольно быстрая реакция включились немножечко на другие цели и начали более активно работать в направлении Польши. А Притом, скорее всего, опять же, не без помощи своих союзников в Кремле, начали, скажем так, более активно продвигать, вот, скажем так, нелегальных мигрантов в Польшу, опять же, для внесения вот этого раскола. Потому что, зная, что в Польше политическая борьба довольно острая, зная, что часто в разных странах политические оппоненты могут использовать различные способы для получения преимущества над своими противниками в принципе вот это такая тактика и была выбрана и сейчас мы видим то что в польском обществе есть разные подходы к тому что происходит однако ну, опять же да это вот об уровне информаторов и об уровне лукашенковской агентуры в странах запада они плохо оценили ситуацию и, в принципе, вот их прогноз о том, что это спровоцирует серьезное противоречие внутри стран Запада, о том, что это вызовет какой-либо большой кризис и, самое главное, о том, что это вызовет желание переговоров с Лукашенко, эти планы провалились. И на данный момент, в принципе, долговременной стратегии у Лукашенко нет. Но то, что они будут дальше пробовать это делать, потому что вот нас ты например, в в своем первом высказывании сказала очень интересную вещь. Нам нужно говорить о этических категориях. Так вот, разговор о этических категориях вместо категории безопасности и вместо... Категории того, что происходит в странах, это как раз первоочередная задача Лукашенко для того чтобы люди перестали говорить о проблемах и методах их решить, переключились с вопроса Да, вот причины этих причины поступления этих мигрантов да переключились с причины корня самой проблемы этой гибридной операции Лукашенко и Кремля на вот эти этические вопросы. Бедные мигранты, как и на на границе плохо, давайте им все давайте их все вместе пустим или так далее. И опять же, тут начинается балаган вот в таком случае, много мнений и вот э, приводит все это к не самым хорошим по последствиям. Опять же, мы видим, что этот план снова не, не работает у Лукашенко. Мы видим, что с, из Западной Европы а Польше и Литве поступают сигналы о том, что э, свою позицию нужно продолжать, о том, что не стоит заниматься скажем так, дешевым популизмом и говорить, вот мы сейчас всех бедных и несчастных пустим, потому что это, в свою очередь, в Западной Европе, опять же, вызовет непонимание просто по той причине, что, а как тогда Западной Европе работать с другими странами, потому что сейчас уже понимание того, что миграционную политику нужно как-то упорядочивать присутствует, и поэтому мне кажется, что вот Западная Европа сейчас не настроена заниматься вот этим, такими вещами и вот эту политику смягчать. Так что здесь вот как уже сказали, не видно да, такого близкого разрешения, но о том, что Лукашенко будет давить на вот эту категорию этики, на перевод вот этой проблемы в такую плоскость, будет показывать, что смотрите, какой здесь кризис, эти мигранты там вот им там начнет быть холодно, вот сейчас холода наступит, может быть кто-то умрет. Вот многие эксперты говорят о том, что Лукашенко будут нужны такие сокращения жертвы на границе, которые они будут транслировать, показывать и, собственно, пробовать вот так дальше давить на, собственно, на политический establishment западных стран, ну и в первую очередь на, таким образом, дестабилизировать политическую ситуацию в Польше и Литве, но в Польше, как я понимаю, в первую очередь. Ну вот, в принципе, так ситуация выглядит. Да, мистер, спасибо. Я это чувствовал, чувствовал, что нас потом захочет ответить после выступления из метра, поэтому постарался распланировать наш спикеров так, чтобы как раз у нас была такая возможность. И я предлагаю, чтобы не обсуждать просто персонально, поговорить вот о каком вопросе. Наверное, даже самым жестким критикам мигрантов понятно, что просто значит, построить да, 10-метровый забор с амбразурами и с них отстреливаться, это не будет являться каким-то окончательным и сильно хорошим решением. И с другой стороны, наверное, даже самым доброжелательным людям, наверное, кажется, что тоже, наверное, расставить на границах значит, бесплатные трансферы до Германии, для всех мигрантов, это, наверное, тоже не будет э, действовать. И очевидно, нужно искать какой-то баланс. А, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас обсудили, а как этот баланс можно искать, каков он может быть и как его выстроить. Поэтому нас-то, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, на самом деле, я не помню, чтобы я сильно употребляла слово «этические». Может быть, не помнила. Я больше говорила про правые аспекты. Вообще-то, по нормам права, которые уже есть. Да, например, или и Польша обязаны, пускай таких людей, обязаны рассматривать их заявления на статус бежен. Ну и многие такие вещи. То есть я... Быстро говорится. Но Вообще, про баланс интересов, правда, это очень сложная тема. Это то, что ключевое всегда лежит в позиции прав человека. Потому что есть разные права. Там есть, там, и мы говорим про измерение безопасности. Мы говорим про права людей на миграцию на перемещение. Это еще и общие. Коррекция прав человека есть право обращаться за международной защитой, есть право на эффективные правовые механизмы. Я уже не говорю там про право на жизнь, на еду и на все остальное, да, что тут можем рассматривать. Если говорить про баланс, то мне хочется еще раз вернуться к такой немножко общей оценке картины. Мы здесь, да, говорили многие вещи, но я эту проблему рассматриваю в трех измерениях. Первое измерение это, конечно, то, что происходит непосредственно на границе когда люди приезжают, их пускают, не пускают, или они уже попали на территорию Польши, например, а Польша их назад выгоняет, там что-то с ним делает. Понятно, это одно измерение, одна тема, одна проблема, на которую мы обращаем внимание, которую мы можем измерять с позиции прав человека, там, с позиции отдельных действий. И, кстати, да, у польских пограничников, в том числе, есть обязанность принимать обращение с статусом беженца и привозить в специальные центры, регистрировать, чтобы они рассматривали в этом обращение статуса беженца. Это просто для информации для сметра. Это одна часть измерения. Здесь мы смотрим, про балансы, вот есть правовые нормы, да, там сейчас вводятся всякие ограничения, экстренные ситуации в Литве и чрезвычайное положение в Польше, там и в Латвии тоже э, свой, своя процедура пограничная, да, они немножко ограничивают эти рамки, что для меня тоже немножко спорно. Это одна вещь, и тут, мне кажется, немножко даже проще разговаривать, э, потому что уже что-то есть описано, есть от чего нам опираться. Э, я, причем здесь э, не сильно, ну, то есть я понимаю, что это определенная проблема, которая для государств, но я почему-то меньшей степени за нее беспокоюсь, потому что... Для меня есть определенная презумпция доверия к этим людям и более чем уверена, что они специально там никто не будет пострелять туда террористов, потому что есть много каких-то опасностей и или, там дополнительных вещах, потому что Беларусь реально сейчас зарабатывает на этом деньги им главное количество и много-много нюансов. То есть, что в какой-то момент Польша, Литва, Латвия поставят большие заборы, никто не сможет пролезть, я как бы не сомневаюсь, это просто вопрос времени, а просто тем, что делать с людьми, которые уже там. И тут для меня как бы вот есть правовые нормы, Кроме которым могу ссылаться говорить, что вот надо так делать. И так говорят нормы Европейского союза, так говорит Конвенция о статусе беженцев, так говорит старые законы, например, польские, там, литовские, латышские. Есть второе измерение, на которое тоже вот мы сегодня это говорили, это зломерность белорусских властей, которые организовывают этот поток. да, Это вторая часть проблемы, что вот они организовывают, дают визы, приезжают на самолетах, держат их в отелях, привозят на границу, перекидывают, дочищают песочком. Как бы это нам все понятно. Да, это проблема. Да, это злонамеренность, так не должно быть. Беларусь полностью нарушает, но Беларусь всегда была плевать на правовые процедуры, на все остальное. Я думаю, что вам не надо это мне рассказывать. И третья часть проблемы, про которую тоже я прошу все время помнить, это вообще откуда люди бегут и почему. То есть большая часть проблемы в том, что в нашем глобализованном мире правда и страны, в которых очень сильно нарушают права человека, очень сильно преследуют, в том числе национальные меньшинства, и по разных, по разных причинах. И я не удивляюсь, почему люди с этих стран продают все свое имущество, пользуются любой возможностью, куда-то бегут. И есть еще отдельная проблема, связанная с тем, что люди, когда бегут, Конечно, эти люди бегут в странах, где тоже нет высокой правовой культуры. Люди не очень доверяют правовым механизмам, люди не знают тем более про Дублинское соглашение, они не понимают, первую безопасную страну, они, возможно, вообще никогда за рамки своего города не выезжали, и для них Германия это что-то вот красивое им сказали, а что в Польше тоже может быть для них безопасно, они просто могут не знать. Это вопрос их правовой подготовки, в том числе, к этим процедурам и объяснения, что это за ситуация. И вот я вижу здесь вот отдельных этих условно четыре проблемы. Понятно, что... Там, с частью проблем там, правовых, там мы совместно работаем с польскими организациями, насколько это можно. С Беларусью, конечно, очень сложно работать. Мы не можем ничего сейчас сильно сделать, чтобы Беларусь перестала все это организовывать. Кроме того, что вот я уже говорила сегодня, была попытка той же Литвы. Мне кажется, что если такая попытка будет более активна страны Евросоюза, договариваться с властями стран, откуда люди едут, чтобы там тоже контролировать эти процедуры, возможно, это ну, было бы более эффективно чтобы они тоже давили на Беларусь, словно чтобы остановили такие события. Хотя, опять же, мне кажется, что проблема в этих странах в первую очередь, и про нее тоже стоит помнить. Ну и, конечно, если мы говорим про правокультуру культуру людей, ну, тут, не знаю, по мне, если бы если бы я, скажем, вдруг решила, что такое организование в Беларуси, я бы, конечно, и людей нормально инструктировала, потому что они же, там же по вот этим расследованиям, люди, платят деньги, которые им должны вернуть, если вдруг у них не получится туда попасть. То есть, по мне, Беларусь должна быть заинтересована, могли бы их лучше инструктировать, подавать обращение в по человека, если их не пускают, ну, то есть использовать какие-то механизмы более правовые. Но у нас просто они не умеют так работать, и они этого делать не будут. То есть, понятно, это большой спектр проблем, с которыми можно рассматривать отдельно. Uh, вот этот баланс uh, безопасности и прав человека, я понимаю, что им сильно манипулируют. Пока не было никаких фактов, что эти люди, правда, могут быть опасны, как мне кажется. Плюс есть вот эта закрепленная презумпция доверия этим в, этих, в этих историях. Uh, и здесь, uh, ну, то есть мне кажется, что пока uh, я бы рассматривала скорее человек, ну, аспект права больше, чем вопрос... Uh, что эти люди могут быть действительно опасны, просто потому что у нас пока вот с этих 14 тысяч людей, я не слышала ни одного истории примера, что человека нашли, там, не знаю, в базе какой-нибудь туристической организации. Но, опять же, не хотелось бы, чтобы это, конечно, однажды случилось, но хочется напомнить про презумпцию доверием людям и человеческое измерение тоже. Да, Витя видела пальчик. Да, ну все, спасибо. Потому что да, то, что да, нас дополнит пара человеческое измерение, я даже и не сомневался, и это отлично. Ну что, Витя, тот же, тот же вопрос. Как эффективно решать проблему? Как находить баланс? Что Литве делать, чтобы и про, и про гуманитарное измерение помнить, и с безопасностью, чтобы проблемы решать? Давайте я по измерениям, как Наста шла, я через... начну с другого конца. Вопрос. Должен ли... Я, как рядовой гражданин, чувствовать вину насчет того, что происходит в Сирии, Судане, в Беларуси, в Ираке и так далее. По сути, как чувствительный человек, да, конечно. Но где есть решение? Решение в том что на это есть международные организации, которые должны быть эффективны, и если бы везде соблюдались права человека, были, тогда не было бы проблем, и люди могли бы жить спокойно. Но те же самые некоторые правозащитники, когда там и, и есть там, там люди более левого толка, да, которые, когда ты говоришь вот, по правам человека, демократии, то ой, не навязывайте нам это, ваши, там, не знаю, те или какие-то ценности. Не-не, то есть или-или, то есть и, и люди бегут чаще всего, ну, то есть опять давайте скажем честно, хотя надо разбираться с каждым кейсом как бы индивидуально, но даже может быть ближе, зная белорусские там сотни тысяч кейсов, которые при, приезжали сюда. Далеко не все бегут из-за репрессий, и, и далеко не у каждого есть документированные факты угрозы и так далее. Хотя понятно, что может тебе прилететь от режима, просто потому что ты шел по улице и где-то обратил внимание на человека, которого там силовики избивают. Да? Ну, то есть, но больше чем 100 тысяч уехал, и вот, вот тут я думаю, что тут. Кризис нам, кризиса намного больше, честно говоря, сколько населения из Беларуси уезжает, да, то есть и весь произвол и так далее. Вот тут. И это как бы тоже можно видеть некоторое пересечение. То есть, если даже своих граждан, то есть. Про что мы говорим? Что им будет они будут как-то обращать внимание на права мигрантов из других стран? Ну, то есть так вот. Вопрос, чем задаюсь, да, как мы можем сделать так, чтобы работали международные организации эффективнее, чтобы права человека были не там приоритетом номер пять, номер шесть и так далее. Когда мы говорим, там встречаемся в Совете Безопасности, что не говорили про геополитику, а больше говорили, где, потому что в мире было бы спокойнее, да, это такой идеалистический, как бы, если говорим про второе там, измерение, режим и так далее, ну, то же самое. То есть мы знаем, кто создает искусственно проблему. И я думаю, что здесь и был такой выстрел себе в ногу, где режим думал, что мы создадим проблемы в соседних странах, а по сути, что они достигли, чтобы есть все больше и больше понимания, что то, что происходит в Беларуси, далеко не внутренний вопрос то это угроза региональной безопасности как минимум. И хотя некоторые, некоторые цели они сумели достигнуть, да, это отвлечь внимание от того, что происходит внутри Беларуси. Да. То есть мы сейчас говорим про мигрантов, и уже последние три месяца сколько, чаще всего 60 или больше процентов, мы говорим в Европе про мигрантов, а не про репрессии в Беларуси, которые все равно... Ну, до сих пор происходит, да? вплоть до трагедии, как вот недавно было. Третье, да, я думаю, что что может сделать сама Литва, да, то есть улучшить и условия, и правила, и то есть, действительно у нас вопрос тут не только забор строить, но и инфраструктуру, лагерь для беженцев, это уже было проблемой пять лет тому назад. Но как это было, вопрос сотни человек, ну то есть, ну да, где, как там, а, а сейчас ну реально нужны новые здания, и это вы в один день не построишь. Да? Другое, что я говорил про человеческие ресурсы, что ты там, не знаю, свагили не выучишь за один день, да, то есть, да, нам помочь там европейские коллеги чуть-чуть да, экспертов э, командировывать и, и так далее но в принципе я уверен что литва будет улучшать политику миграционную мы это видели в протяжении последних пять лет где-то я надеюсь что мы станем еще более европейской страной из-за этого вызова то есть по крайней мере я вижу все как бы э, не один элемент где где где такой прогресс, ну где имеет место как бы, прогресс. А, а так обсуждение на европейском, опять я думаю, что было ожидание, что оставит Литву одну или там Польшу с этим. Мы увидим, я думаю, что ситуация с Польшей будет накаляться, потому что приближается председательство Польши в ОБСЕ и это будет очень таким удобным упреком ох двойные стандарты у вас и то и все и третье и вот еще мигрантов вам на и то есть и мы это видели да но первым делом надо решать этот вопрос безнаказанности да есть спасение работает по поводу Беларуси но есть другие механизмы есть универсальные юрисдикции то есть международный международное право никто не отменил, как бы можно изобретать новые механизмы и так далее. И надо заканчивать с этим без... беззаконием в Беларуси. Но ну, иначе будет больше проблем. А то, что это является вопросом безопасности, мы же не знаем, кто приезжает сюда. И это не просто страшилка. Я знаю по пару, как минимум, кейсов, где... Русские граждане проходили границу и где они в открытую врали, кто они такие и так далее. И если они врет, да, и некоторые, и это вопрос, кто они такие, являются ли они угрозой для диаспоры российской демократической, которая тоже в Литве растет и приезжает легально, да, то есть, потому что, ну, Литва так для белорусов, так для русских и не только правозащитников и так далее, проверенных кейсов, они выдают и национальные визы и так далее. Тут проблем в принципе-то особо-то нету, то есть, где есть контролируемая миграция, да, и, и Настя тоже знает, когда были были раньше поток тоже некий был там. Много было граждан из Таджикистана, которые приезжали, да, подавались на убежище и получали как бы это убежище. Но просто сейчас количество такое неумоверное, надо очень быстро усиливать человеческий вот этот капитал в системе миграции, инфраструктуру. И я уверен, что прогресс будет в этом. Я, ну, и это отличает нас от, от авторитарных стран. Да? Но что делать? с беззаконием и авторитарными странами, где большинство европейских политиков говорят, ну, а мы ничего не можем сделать. Ну, так давайте делать, быть более решительными, чтобы этого беззакония не было, потому что это в конечном итоге заканчивается проблемами и у нас также. Да, спасибо, Витяс Витяз знает, какими словами растопить белорусские сердца, когда оценили. А, хорошо. Камиль, э, тот же вопрос. Как искать баланс? Как искать баланс, в частности, Польша? Как искать баланс? И опять сложно что-нибудь добавить. <laughs> Давайте менять вопросы. No, <laughs> поскольку... Oh, получил... Не обязательно по времени говорить только, сколько предыдущий спикер, можно и короче, если как бы что-то прозвучало, не вопрос. <laughs> я просто бы обратил внимание на очень важный, по-моему, по аспекты, э, очень важный аспект этой главной якобы цели jak my możemy osudzić po zjawieniach oficjalna Mińska i nawet poluoficjalnego Mińska, celu tych действий to seść za stołu przegawów, jak oni utwierdzają, i przyjdzie do jakiegoś kompromisu, jak dodajemy dwóchznaczną, nie zazwyczajną odkrytą, że to jest dłuższym, jak zawieszył swoje interwiu dla CNN Łukaszenka, i Dawajcie to tutaj zniemy część sankcji. Dla mnie to jest naprawdę dysinformacja ze so strony białoruskich władzy. Ja nie widzę takiej wolności z ich strony, żeby oni rzeczywiście chcieli rozmawiać, żeby chcieli dostarczyć do, do kompromis. Jeśli używają takie instrumenty dla dostarczania, jak oni mówią, kompromis, Восстановление доверия, что вообще очень экзотично звучит в настоящих условиях, это говорит нам о полной неадекватности белорусского режима, что возможно, с одной стороны, является очевидным выводом, что они неадекватные, но тоже надо ставить вопрос, а неужели настолько? I dlatego, mi się wydaje, że nie tak już z ich nie, nieadekwatnością, nie, nie w takim ekstremalnym lizie, ani oni pani ma, że nikt na żadne przegłosy nie będzie w takich usłowiach. E, na przykład w Polsce, ja to widzę, u nas jest mnogi SMI, niektóre z nich radykalne, też też opozycjonujące w prawieściej partii. Jest mnogo różnych politycznych krugów, Oczyń mnoga przyczynnych organizacji, przyjętamy to, że oczyń radikalnych, a niektórych z nich dłużestwien na atmosferze z Łukaszenkiem. No może nie w całkiem dłużestwien, na tolerantna i tak poważyczna, tak skazać. Paka, a może ja nie wszystko znaję, no po prostu tak jak oglądać polską presję i oglądać polską TV, paka nikto nie mówił, że trzeba wstupać w przegawory z Łukaszenkiem. Ciema spora kasuje się, или даже отношения к этим людям на границе, эмигрантам, как польские власти справляются или не справляются, конечно, есть разной точки зрения, с этой волной i z, masowy, z masowym napływem, przytokem emigrantów. Etap powinno być to, to że ważne, żeby żebyśmy oddawali sobie ać ciot i nie odstupali od tego racjonalnego pod podchodu, że nie mm. nada w takich ustowiach wstąpać w pieregawody z liderem strony, która koniecznie zasługuje swoje uważanie i za naroda, no nie i za, to, i za tego lidera, który siebie wiedziotka, lider strony i zgoje. I to też jest bardzo ważny moment. I jak mi się wydaje, w zachodnich stronach Europy Unijnej, na przykład w Niemczech, tam jeszcze, może ja się kto nie mnie jeszcze nie podнимаją się takie głosy i Europy Unijny w tym kwestii solidarnym. O czym nam jeszcze toże podskazuje fakt, że gotowicz się piąty pakiet sankcji po odniesieniu ku Bielorusji, że toże i должно являться таким ciotkym co my думаем, aby tam предложение, чтобы вступать в таких именно условиях, в таком контексте в новые переговоры с Александром Укашнгом? Да, спасибо, спасибо Камиль. Ну что тогда, Змитер, если тебе что добавить по баланса, что делать? Продолжение <clears throat> Тут на самом деле вопрос интересный, потому что вот как я уже говорил, да тут э, есть понимание того, что переговоров с Лукашенко в принципе э, в переговорах с Лукашенко смысла нет, и самое главное их нет смысла только потому, что они-то, собственно, ничего не решат, поскольку вот, э, в связи с тем, что вот, мы уже увидели, всем стало понятно, что Лукашенко не договороспособен, что вот как бы о чем с ним не договаривайся, все равно он все эти договоры трактуют исключительно так, как ему выгодно, не так, как написано на бумаге, есть, ну и не так, как договорились первоначально. Вот тут еще отвечу да, на вопрос Насты о том, что вот она говорила, что вот среди этих людей там нет никого опасного. Ну вот по информации Байпол, которую вот я в своих сюжетах, например, использовал, они тоже публиковали, что в принципе, ну я из других источников, то есть опять же польские пограничники также публиковали, публиковали похожую информацию. Среди людей, которых режим Лукашенко пробует забросить на территорию Литвы и Польши, есть люди, которые имеют непосредственно боевой опыт, есть бывшие сотрудники спецслужб стран Ближнего Востока. То есть даже когда, ну при том, что подбирают их не сами лукашисты, а подбирают их ФСБ Российской Федерации. И когда, например, передают их из рук в руки, то есть когда ФСБ передает их белорусскому лукашистскому, пардон, саму, то тогда они говорят, что вот, например, вот эти мигранты, вот эти вот должны пройти 100%, то есть вот этих нужно перебросить вот по-любому, эти остальные там уже как пойдет, а вот этих вот надо точно. И, собственно, таких, такие свидетельства есть, поэтому то, что будет использоваться этот фактор для дестабилизации может быть и в сфере безопасности, я думаю, не стоит это сбрасывать счетов вот это это первое а здесь еще интересный опять же момент в том что если мы говорим про возможности решения опять же под вот как показал опыт Литвы, как раз таки общение непосредственно с теми странами, которые данных мигрантов поставляют, оно свой, скажем так, результат дает. Потому что для того же Ирака, например, отношения с Евросоюзом вот сейчас очень важны. И ему вот портить эти отношения только из-за того, что можно там несколько тысяч своих граждан отправить в Германию, то есть, ну, при том, что ну как бы, ну, то есть на границе даже там не в Германию, а в такую, в такой авантюрный тур поход, назовем это так, да? а смысла в этом особо, особого нет. Ни экономического, ни политического, там, никакого. Вот. опять же поэтому мне кажется что здесь эту тактику стоит использовать но с другой стороны есть же конечно государство с которыми это не пройдет потому что ну как ты будешь вести переговоры например с теми людьми которые сейчас контролируют афганистан или сирию например То есть, ну, вот, с этими персонажами никакие переговоры не получатся поэтому в любом случае если вот лукашенко будет продолжать как я уже говорил ну что очень вероятно и дальше оказывать давление такими способами, да, вот, скажем так, превращать этот миграционный кризис в, во все более в гуманитарный кризис, да, обвиняя Запад в том, что, смотрите, вот они не принимают этих мигрантов, они тут бедные помирают и так далее, вот, и все это демонстрируется, то есть, ну, привезут туда журналистов, то есть, ну, озаренок поставит палатку и будет там с микрофоном сидеть и транслироваться оттуда 24 на 7, то есть, ну, вот свезут туда всю эту братью и будут все это показывать. Я думаю, то, что это будет пользоваться определенным спросом, вот, потому что, в принципе, ну, знаете, аудитория такие вещи любит. Вот, поэтому... Здесь нужно понимать, что это будет продолжаться. И если мы говорим о давлении на Лукашенко, прекращении этого кризиса, то тут как раз-таки баланс в том, что нужно склонить все исключительно в одну сторону, поддаваться ни в коем случае нельзя. Потому что, во-первых, если Лукашенко только этого и ждет, да, то есть если с ним начнут разговаривать да, и поддаваться, это значит, это будет означать то, что, во-первых, для Лукашенко это будет означать то, что он ведет совершенно правильную политику. Политику, и он все делает на сто процентов правильно, он будет полностью убежден в том, что это работает, значит, и так дальше нужно делать. Это первое. При том, что скажем так, давайте вот положим руку на сердце и скажем себе честно: то, что раньше это работало. То, что раньше, вот так, такие, такое поведение Лукашенко находило отклик у западных политиков, и раньше это работало. Просто, просто что, масштаб той дичи, которая происходит, он, ну, вот, он не был настолько огромным и средства использовались не настолько радикальные, а однако ну однако сама суть была приблизительно той же самой. Это вот один момент. А второй момент то, что это для всех остальных стран как раз таки других покажет то, что а так смотрите, если у Лукашенко получилось, то что у нас не получится. И, скажем так, представители эстаблишмента других государств начнут разговаривать, пробовать разговаривать с Европейским союзом. И как есть вот это вот советское понятие коллектив запад да и с коллективным западом вот в таком ключе шантажировать там давить там и так далее понятное дело то что это никакому конструктиву не приведет поэтому здесь мне кажется должна быть исключительно жесткая позиция то что у нас есть определенные процедуры мы вот этим процедурам следуем мы свои границы охраняем и мы будем скажем так, производить давление на Лукашенко теми методами, которые у нас есть. Опять же, санкции, опять же, возможно блокировка, я не знаю, транспортных коммуникаций, транзит этого же самого. Потому что, когда Лукашенко говорил о том, что он отключит транзит, то я думаю, то, что он бы в первую очередь себе его отключил, потому что для Европейского Союза это, конечно же, дополнительные затраты, но для Лукашенко тогда ну куда? То есть, ну ты себе эти логистические центры потом будешь на хлеб намазывать или что? То есть, ну, это понятное дело, то, что для него это значительно больше удар. И поэтому мне кажется, что разговор должен вестись именно в таком ключе. То есть европейские политики должны действовать последовательно и жестко. Потому что по-другому эти персонажи, такие персонажи, как Лукашенко, просто не понимают. То есть ну, невозможно как бы, говорить с, вот, с таким человеком на уровне вот, интеллигентном да, и на уровне доверия, потому что понятное дело, что никакого доверия уже нет. И как показал опыт всех 27 лет, которые этот человек находится у руля, он привык, что он всех кидает, он привык, что он не выполняет свои обязательства, и он привык, что ему все сходит с рук. То есть и сейчас мне кажется, что его вот эти действия, особенно даже если мы посмотрим на реакцию Российской Федерации, на вот его истерическую риторику там, да, в отношении Запада и так далее, они уже не находят такой поддержки даже у его ближайшего союзника Владимира Владимировича Путина, который тоже вот, а, у которого день рождения, вот мне подсказали, кстати, говорит, сегодня, вот, который, наверное... А тоже не вот он не всегда рад тому, что, ну судя по реакции, он не всегда рад тем действиям, которые Лукашенко допускает, поэтому, вот, скажем так, давление на Лукашенко это в то же время давление и на Путина. Поэтому я бы вот говорил о том, что вот, что это скажем так, что санкции. И жесткая позиция – это то, чего, наверное, вот тот ключ, который к этой проблеме существует на данный момент. И если мы не говорим о каких-то радикальных средствах, то, наверное, вот он и является тем самым балансом. Так, спасибо, Измитир. Я думаю, Путина с днем рождения поздравлять не будем. Вместо этого я предлагаю... Хочу с третьего вопроса, который общем, будет финальный, и потом, может быть, мы перейдем к концу вопросам, к дискуссии. Хотел бы поговорить о перспективах, о том, как все это сейчас происходящее повлияет на Минск, на Варшаву, на Вильнюс, и повлияет, может быть, и не только на, на государство, может быть, повлияет и на общество, потому что, может быть, при этом за, за Польшу и Литву государство говорит легче, но можно начать, да, это тоже, опять же, в том же порядке с настой. Как это на нас повлияет? И повлияет ли вообще? Может быть, это останется условно в такой изолированной истории? Может быть, я не знаю, может, у мной будут через два года у нас стоять лагеря на границе, застрявших вот, смешанные браки, что-нибудь такое. Ну да, тяжело давать какие-то прогнозы, если очень много неизвестных вещей. Но ну, для меня понятно, Ну, говорит про жесткие позиции, для меня это не совсем понятно, что имеется в виду. Это имеется в виду не пускать ни одного человека или что за это стоит. Но это я так про то, что там или что раньше какие-то штуки проходили, и в союз на них подавался, мне тоже не совсем понятно, про что это. Но это просто сейчас, обращая внимание, такие вещи про перспективы. Uh, ну, для меня понятно, что вся эта ситуация для белорусских властей, она про то, что про две вещи. Во-первых, да, это давление непосредственно через людей, создание определенного вызова для этих стран. Uh, Во-вторых, это про деньги. То есть реально на это зарабатывают деньги, с учетом, что надо не забывать, что Белоруссия очень большой экономический кризис, что фактически мы существуем только на поддержке России и на такие подработки условные. И они тоже в этом немножко заинтересованы. То есть они заинтересованы не просто, чтобы люди приезжали в Беларусь и пробовали попасть, а чтобы люди попадали, да, тогда им не надо будет не вращать деньги, не что-то делать. И поэтому тут, конечно, единственная перспектива, которую я представляю, то есть, я думаю, что все-таки европейские страны найдут ресурсы, возможность ну, как бы сделать так, чтобы вообще никто не смог никуда пройти. Беларусь всех ровненько вышлет назад. Ну, у меня есть такое ощущение, что в какой-то момент это случится, и люди будут искать просто другие пути, реагировать на другие предложения, куда-то выехать, если надо. Но понятно, что это не решит никакую проблему в тех странах, откуда они бегут. Да, Понятно, что это не улучшит какую-нибудь визовую процедуру. Мы тоже недавно анализировали, это тоже про практики, кстати, про то, что вот сейчас Литва запустила процедуру, что за 2 сентября можно обращаться за статусом беженца, за международной защиты через консульство в Минске. Это тоже был достаточно интересный шаг, но мы сделали небольшой анализ этого. У нас есть сомнения насчет, насколько это может быть правовый эффективный механизм, например, обжалования или еще чему-то. И это хороший, красивый шаг, но при этом очевидно для меня, что... Эти люди не будут пользоваться этим механизмом, просто потому что им про него могут не рассказать, они могут не понимать, что это означает, для чего это, а им скажут, вот едьте с нами на границу, они, скорее всего, поедут. Но как механизм, как процедура, это, конечно, интересный про подход, про попытку таким образом немножко э, смягчить. Поэтому при перспективе мне говорить правда, очень сложно. То есть я очень надеюсь, что... Uh, все-таки будет определенное uh, правовое и гуманное отношение со стороны Вильнюса и Варшавы к этим людям, которые на границе едут, да, что им будет минимальные базовые и правовые процедуры, в том числе предусмотренные для них. Uh, а на Минск, ну да, я соглашусь с тем, что было озвучено, что мне кажется, что они поймут в какой-то момент, что это все бессмысленно и невозможно, ни на что, в принципе, они не влияют и просто остановят всю эту процедуру, просто надо немножко подождать. Но это приблизительно мой прогноз. Спасибо. Тогда тоже порядке. Витис. Я вроде бы уже в предыдущем своем высказывании сказал, что я уверен, что будет, будет и больше открытости гражданскому обществу, волонтерам и так далее. Это было так очень-очень осторожно, но уже некоторые и мои коллеги как бы волонтерили в лагерях для, для беженцев и так далее. То есть мы тоже еще созреваем, как демократия. Я думаю, что все больше и больше доверия есть и гражданскому обществу, и это хорошо. Хотелось бы, чтобы мы двигались чуть-чуть быстрее, но есть как есть. Все равно это прогресс, даже если он чуть-чуть медленнее, чем мы бы ожидали. И... Я уверен, что как бы по этому вызову ну, нам будет толчок улучшить некоторые процедуры и, и бытовые некоторые моменты даже, может быть, осмыслить. И некоторые вот такие возможности, как работать через посольство – но это то, что мы можем контролировать и то, что действительно будет, несмотря на то, что… Ну, сейчас вот недавно был отчет от омбудсмена из, и, и, из парламента, как бы то есть есть рекомендации, есть над чем работать, и я радуюсь, что живу в демократической стране, которая, где есть этот процесс. Второй момент, где менее контролируемые и где нет этих checks and balances, то есть авторитарные страны, что с этим делать. Но я говорил, что мы должны быть более решительны. И, и, то есть не отпускать, не закрывать глаза и, и требовать... и, ну, Как ни смотри, Беларусь одна из основателей ООН. То есть есть. Обязанности, несмотря на то, что это авторитарный режим, да, есть механизмы санкций, они точно будут, я уверен, что это давление будет, но я думаю, что как раз вопрос, как решиться в целом ситуация с какая-то лакмус является лакмусовой бумагой того, как международное право вообще действует в авторитарных странах. Пока все печально, но, то есть, это реально вот Байден сейчас будет делать форум демократии и так далее. Это уже не надо никаких конференций. Вот вам образец: Беларусь, страна, которая не является самой сильной, самой богатой авторитарной страной, да, то есть, но делает сумасшедшие какое-то и беспредел полный. Так что, если по Беларуси международное право не может работать, что это говорит для такого человечика, как Владимир Путин, да? То есть, что это говорит для других авторитарных стран, как Турция, как там Китай и так далее? То есть, если мы ничего не можем сделать, и говорить, ну, а что мы ничего не можем сделать? Да, все закрываем эту демократическую повестку, прав человека и так далее, и не теряем время на это. И, то есть и не надо никаких форумов и так далее и сказок. Когда Швеция в председательстве ОБСЕ, и мы не можем двигаться с новыми выборами в Беларуси, когда там пытки доказаны, то есть документированы и так далее. И мы можем только говорить, ну что, а что мы можем делать, когда есть институты он, который внутри Беларуси работает, и мы все равно смотрим и говорим, что «А обязана Литва, обязана Польша? Да, обязана, потому что есть. Но а что вы делаете, как международные институты там? Каждый чиновник, каждый глава офиса там получает зарплату, где платят на, ну, налогоплательщики всего мира и так далее. Это твоя личная ответственность. И где-то прятаться за спиной, что «Ой, там обеспокоенный какой-то условный коллективный Брюссель» и так далее. Не-не-не, не надо. Что ты конкретно сделал, что ситуация с правами человека в Беларуси была лучше? Точка. Да, спасибо, Визис. Действительно, что ты конкретно сделал, это хорошее обращение. Не столько к международному институту, а вообще каждому, каждому человеку полезно думать, что сделал сам. Ну что, перейдемся дальше. Камиль. Da, takich zwołnych, gromkich заяwliń, jeszcze trudniej że co niebys dodać, możemy nawet do czegoś ty nie sprawdzaj, co kolektywny zapad zrobił dla ciebie, a co zrobił dla kolektywnej zawady. No, jeśli już tak, jeśli już tak w my to, że zwrócić uwagę na to, co będzie tańsz chodzić w Białorusi. My owszem, że to białoruskie władze, w odliście na przykład rosyjskich władz i rosyjskich struktur, z piec z jakichś pogranicznych wiadomości, i to, że Drażdżęńska gospodarstwa, nowa aparata, ani nie mieli opyta, abstinencja i długo wrażenia na z muzułmańskimi obszinami. Białorusia ta nie rasija. Sawsięm ci żyje po kulturze ludzi, po to, że i wizyka wompłanie. Ja już nie gwariowałam. Odmoi izwiesność, jakby zznakomstwo z arabskimi językami, czyli drugimi, bardziej strannymi dla bielskich uczynowników, z nie jest nie o czym No udowien angielskiego języka, to jakby tut, a stwierdzasz, że ulepszyło, że chcieliby w przeciwieństwie polskich i litowskich, ani nie przechodzili obowiązujących w jakich Trenerowok, w jakich zaniach po powyższeniu kwalifikacji w językową płanie, chociażby w płanie angielskiej. Nie tu resursów, żeby, żeby dzierzać tych ludzi na boleciny, epidemii żydowskiej w Nie tu takowa. I jeśli ci ludzie, ale tam my już zamieścili, konieczna słożna, ta toczna pacita, no my zamieściliśmy, że to возможно много этих людей все-таки остается с белоской стороны границы, что они не смогут и в ближайшее время в таком количестве они тоже не смогут перейти эту границу это будет тоже критическая масса, которая в свое время тоже окнется там для белорусских властей это тоже будет вызов. что с этими людьми делать тоже мы должны помнить, что эти люди заплатили уже за услугу, они будут разочарованы a nie będą wydawać swoje, swoje pretensje, a nie Značit, to nie cichamierne Białorusi. Znaczy, tu też jest mnogo waprosów, co z nimi dalej zrobić? To waprosy, które się wokół Łukaszenki i jego ludziom. Как они на это ответят? Это тоже открытый вопрос. Но я тоже у нас в Польше дискуссия, конечно, довольно горячая. Тоже в экспертной среде есть сторонники концепции, что Лукашенко будет продолжать это давление даже через всю зиму, рассчитывая вот именно чего, конечно, бы не хотелось, на скончавшихся эмигрантов, на морозе, на холоде. Есть тоже сторонники концепции, в том числе я, что Лукашенко не хватит ресурсов, чтобы держать этих людей в дальнейшем и он будет как-то сокращать эту, эту, эту волну еще до зимы. Но, конечно, есть разные взгляды, несмотря на это, остается открытым вопрос: сколько, как долго Лукашенко сможет продолжать эту операцию даже с поддержкой Москвы, причем я сомневаюсь, что эта поддержка Москвы, она тоже в том числе финансовая. Опыт последних лет в отношениях между Беларусью и Россией показывает, что Россия очень экономит на поддержке Беларуси и не думаю, что в этом плане будет иначе. Спасибо большое. Да, спасибо, Камиль. Конечно, интересный поворот про такие возможные протесты, значит, бывшевосточных мигрантов в Беларуси. Вспоминается история, это, может быть, не так широко известная, как в 2015 году, значит, китайские рабочие, которые работали в Беларуси в в на строительство картонного комбината, как они, значит, ходили это маршем на Минск или сотнями. И это было до 15 года в Беларуси, прямо скажем, не самое типичное зрелище. Поэтому, конечно, интересно. Если вы увидите в Беларуси возвращение уличных протестов силами э, мигрантов из э, Ближнего Востока, это будет однозначно неочевидное событие. Для тех, кто будет смотреть видео, они не видят нашего... Zoom-чата, вот у нас там видишь, было бы красиво, да. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Хорошо, тогда, last but not least, какие видишь перспективы для Минска, Варшавы, Вильнюса? Не знаю, может, может, и для Брюсселя? Тут вот Видис поднял вопрос о флоте мирового сообщества, международных организаций. Ой, ну вот про перспективы для Литвы и Польши, тут, мне кажется, до меня уже все сказали, тут ну, сложно что-то новое добавить. Тут... На самом-то деле. А вот перспективы для Беларуси на самом деле очень интересные, потому что, опять же, да, мы Беларусь рассматриваем в двух измерениях. Мы рассматриваем Беларусь как Беларусь, как белорусские народы, и мы рассматриваем оккупационный режим, который на данный момент на территории Республики Беларусь установлен. Так вот, его представители, я думаю, что в скором времени обнаружат, что у них на территории, на подконтрольной территории находится, ну вот, Определенное количество, несколько тысяч человек, там по разным оценкам до 10 тысяч человек на данный момент их на территории Беларуси, с которыми они в принципе очень плохо понимают, что дальше делать и как-то замотивировать их, да, вот опять же, например, вернуться в свои страны, у них в принципе плохо получится. Во-первых, в силу того, что в силу отсутствия понимания мотивации этих людей, да, это раз, а во-вторых, в силу отсутствия да, то есть банальных, скажем так, знаний даже того же языка. И мне кажется, что если эти люди здесь на определенное время задержатся, то вот, да, как сказали, что могут у них возникнуть какие-то недовольства, на самом деле очень запросто. И мне кажется, что эти недовольства могут выражаться в различных очень интересных формах. Опять же, плюс, давайте не забывать, что белорусское общество довольно консервативное по своей натуре. Я думаю, что для обычных людей, то есть, ну, в тех же, там, не знаю, Ашмянах, например, для них вот нахождение там, я даже вот, вот, в Минске уже это напряжение, да, то есть уже в Минске это людей раздражает, а в маленьких городках нахождение этих людей, я думаю, им в принципе особой радости не добавит. Да, я думаю, что и местные органы оккупационной власти тоже не в особом восторге от наличия вот даже там нескольких сотен мигрантов в небольшом городке, потому что, опять же, с ними надо что-то делать, то есть, ну, надо как-то ситуацию держать под контролем. Мне кажется, что в любом случае... В любом случае это для властей станет определенной проблемой. То есть, ну как, например, да, если этих людей возвращать назад, то это нужно делать за свои деньги. Ну, это нужно будет делать за свой счет потому что ну, никто больше на это денег не даст то есть, ну, нужно организовываться то есть ну, опять же нужно шевелиться что-то думать пока мне кажется вот опять же это свидетельствует о горизонте планирования режима лукашенко то что об этом вопросе о да, такой реакции запада они даже не задумывались то есть у них плана б на случай вот, провала операции не было ну и вот сейчас посмотрим, как они быстро его выработают. В любом случае, мне кажется, что он от них потребует, скажем так, немалых усилий. Я бы еще сказал здесь, что тут будет большую роль играть еще насколько эти мигранты на самом деле приехали из России, вот этот фактор то, что если кто-то вот остался из тех, кого забросили там непосредственно из Москвы, то ну может быть там да, кто-то в Россию вернется но мне кажется, теперь уже вот количество таких людей там не настолько большое, ну опять же, да, вот мы вот статистики у нас по этим мигрантам, к сожалению, нет вот это очень плохо, а было бы, наверное, очень интересно посмотреть, какой там срез из каких стран и вообще какие у них там настроения. Вот это было бы... Потому что пока мы только по их редким публикациям в ТикТок можем судить, как они вообще на ситуацию смотрят. Ну вот публикации в ТикТок на самом деле у них довольно забавные. Ну им во всяком случае весело. То есть из того, что я вижу, то есть они веселятся, песни поют. И на самом деле слабо, наверное, понимают, что их ждет в ближайшем будущем и куда они направляются. Вот. Поэтому, ну в принципе, это, это наверное, такое же поведение и у действующих белорусских властей, да, они тоже веселятся пока и не особо понимают, куда дальше это может привести. Но в любом случае это приведет к дальнейшей более жесткой реакции Запада, да, это приведет к ужесточению санкций, это приведет к дальнейшей изоляции Лукашенко. Ну вот как он будет действовать на самом деле сложно предсказать. То, что он увидит, да, то есть возрастет социальное напряжение с этими мигрантами, что-то нужно будет делать. Пока сложно понять, что они смогут предпринять, то есть, может быть, они сейчас почешут немножечко свою репу, так сказать, и решат организовать похожий кризис в например, на границе с Украиной. Да? То есть, почему нет? Вот. Ну, понятное дело, то, что Украина у них у Украина так, довольно-таки важный торговый партнер для Лукашенко, и Украина, как мы видим, пока воздерживается от резких очень радикальных действий, например, санкционных, поддержав только первый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Но почему бы Лукашенко, например, для демонстрации большей лояльности еще Владимиру Путину не вот выбрать например такой ход да и не полезть как говорил классик поперед батьки в пекло да почему бы вот например не попробовать такую активность так сказать замутить поэтому вполне, вполне возможно то что он будет попробовать использовать этих людей как-нибудь еще вот ну потому что, опять же, да, вспоминается тут история. Ну то есть откуда эти мигранты знают, в какую сторону Польша, в какую сторону Германия, в какую Украина. Вспоминается история, да, как под Петербургом какой-то очень предприимчивый россиянин в лесу наставил пограничных столбов и, и водил вот, мигрантов через эти столбы, говоря, что там вот за этими столбами Финляндия. Ну и брал с людей за это деньги, понятное дело. А, и вот мне кажется, что в принципе вот, режим Лукашенко от этого недалеко ушел. И потому про, вот, именно прогнозировать, как они будут действовать, сложно, потому что на самом деле это логических действий. Да, вот, Действий, которые логично бы подходили под ситуацию довольно много но вопрос в том что с логикой вот здесь все очень сложно и поэтому я бы не брался говорить что вот прям на сто процентов как- то так будет понятное дело то что вот как я уже говорил будет этот гуманитарный кризис они будут пробовать вот таким образом эту ситуацию раскачать но еще как-то попробуют использовать этих мигрантов если опять же не нарвутся на какую-то на какую-то серьезную реакцию с их стороны вот так. Спасибо, Смитер. Э, вспомнили про то, значит, про каналы коммуникации с мигрантами, потому что действительно они остаются у нас таким э, ну, мучливым игроком, про который мы говорим, но чего голоса мы и не слышим. Будет, конечно, интересно, когда такие возможности возникнут. Я тут не, не могу не вспомнить историю о том, как, э, вероятно, мигранты или потенциальные мигранты пришли в Facebook-группу одного из партнеров нашего сегодняшнего мероприятия Беларусь Фокус. Да, в, в, я в, вот только в... хотел рассказать про это. Ну, да. да, Антон, Антон может быть, да, расскажи, расскажи эту историю, мне кажется, это тоже интересное дополнение к предыдущему. Да, ну у Беларусь Фокусе есть группа Беларусь Фокус журналист-нетворк, которая используется в основном журналистами, в основном западными. Мы там обмениваемся, в общем, информацией. Вот. и с какого-то времени просто в эту группу начали добавляться люди, ну, скажем, с нигерийскими или с какими-то арабскими именами и фамилиями, иногда даже вот написанные вязью. Вот, и вот один нигериец, он выложил такой документ, причем он сразу, сразу выложил как бы скан документа, вот смогу ли я с этим документом, а это именно ходатайство выдачи краткосрочной визы, в частном унитарном предприятии показанию услуг New Visa, вот могу ли я с этим документом заехать в Беларусь? После чего ну, я написал ему, что, что да, ну в смысле, я не знаю, может ли с этим документом, но дальше, если ты как бы пытаешься попасть в Европейский Союз, то как бы сейчас много истории о том, что люди ну, замерзают в лесах вот, и после этого он такой, а да, спасибо, и Его следующее сообщение было, кто-нибудь может мне подсказать, как я могу попасть в Евросоюз легально? То есть человек, в общем, просто, он, в общем, я, я не думаю, что он сильно знал, что Беларусь это не часть Европейского Союза. Ну и то же самое было, было такое же сообщение от афганца, который находится в Иране сейчас. Он такой, как я могу попасть в Беларусь? Я ему пишу, ну ты же знаешь, что Беларусь это не Евросоюз, он говорит. Блин, так а что мне тогда делать здесь? Типа Я в афганец в Иране, мне здесь вообще тоже типа, делать нечего. И, ну я не нашел, что ему сказать. Но в общем, действительно... Вот такие какие-то события, они... я, конечно, не знаю, как это может быть сделано, но мне в голову приходит, что, возможно, Евросоюз мог бы делать какие-то информационные кампании на земле вообще и как бы объяснять людям вообще, где что находится, и что является Евросоюзом, а что не является, и как туда можно попасть легально, а как нельзя. Потому что я, я, мне кажется, что вот после этих историй, что для, для довольно большого количества мигрантов как бы они узнают о том, что они как-то нелегально попадают вообще в Евросоюз, возможно, на границе, где их как бы белорусские пограничники начинают просто выталкивать в лес и говорить, вот туда идите, а назад не идите, потому что вот у нас мы вооружены и готовы стрелять. Вот. В общем, да, я думаю, э, лучше, так сказать, для э, социологов, правозащитников и всех интересующихся. Я приглашаю присоединяться к группе «Белорусний фокус» в Фейсбуке. Там иногда можно пообщаться непосредственно с мигрантами. Э, э, э, э, я напомню, что у нас есть возможность э, задавать свои вопросы э, спикерам. Для этого надо в зуме поднять руку. А Антон э, внимательно изучает не только сообщения от э, афганских и нигерийских беженцев, но и э, э, ваши поднятые руки в Zoom. Е. И обязательно обратить внимание. Наверное, пока, пока, в чате вопросов никаких не видел, я бы хотел может возможность попросить Насту еще немножко прокомментировать, потому что вот тоже в чате зума. Я уже знаю, что Наста что-то знает про ситуацию с настроениями в комментах и что к, к Константе тоже обращались потенциальные мигранты. Может, тоже сможет что-то рассказать интересное на этот счет. Он за рекорд, он за рекорд, насколько возможно. Нет, все можно записать. Спасибо большое. Да, и на самом деле хочу несколько вещей прокомментировать, у нас есть общественная приемная по защите прав человека, иностранных граждан или гражданства. и к нам тоже немножко, несколько человек обращались и по вопросам виз, и по вопросам, да, что вот собираются ехать, какую-то информацию уточнять, и даже недавно написал человек с Ирака, сказал, что его брат находится вот там, в этом, возле нейтральной территории, или в Польше, вот там, где там не пускают общество, про эту часть, но на стадии, когда мы стали уточнять ее персональные данные, брат просто перестал отвечать, выходить на связь и как бы больше информации не смогли получить, но в целом, да, то есть это очень регулярный запрос разных стран. Кстати, в Беларуси есть черный список стран, которым никогда не ставят визы. То есть раньше было, сейчас наоборот, возможно, этим странам ставят визы, чтобы организовать их приезд. Наверное, ситуация немножко поменялась. Но я еще хотела немножко прокомментировать про возможность, невозможности, что, что Беларусь может делать с этими людьми, если они здесь застрянут. У меня вообще нету ни одного сомнения про то, что Беларусь очень просто решит эту проблему. К сожалению, вот я все время начинала заниматься темой э, этой в 2014 году, когда в Беларуси был на чемпионат мира по хоккею. И э, это событие активно использовали перевозчики, перевозчицы. Это выглядело так, что они там говорили людям, мы возьмем вас в Европу. Они перевозили их в Беларусь, потому что тогда можно было по билетам на хоккей без визы въезжать. Они их привозили э, и говорили, все, в Европе выкидывайте паспорта. Ну, в общем-то, а потом, понятно, их находили в миграционные службы, брали, сажали их в изолятор, а они вдруг понимали, что это Беларусь, не Евросоюз, ну, то есть были все эти истории ужасные. И тогда, конечно, это не про 10 тысяч человек раз разговор, но вот я, например, когда мы занимались там только людей из Бангладеша, в Минском ципе, тогда еще не более в ципе, содержались было 84 человека. То есть там было общей сложности около 200 человек из разных стран. И понятно, что еще по Беларуси много таких изоляторов, где люди могут содержать. То есть, в принципе, если они пойдут по пути принудительной высылки, то соргановать принудительную высылку за счет самих людей на самом деле не такая большая проблема. Они проводили уже такую практику, и у них уже наработаны все эти возможности, поэтому я подозреваю, что для Беларуси большой проблемы с организовать это и административными и юридическими ресурсами не будет большого труда. Поэтому не думаю, что они разрешат этим людям оставаться mm -hmm. долгое время на территории Беларуси. Но это опять же, а, а если можно, если можно уточнить вот, условно такой, пойманный мигрант из Бангладеш без документов, а как за его счет организовать его услугу технически? Это происходит таким образом, у нас на практике человека помещают в изолятор с очень плохими условиями содержания. Вот, например, была в таком изоляторе, не знаю, как они там местами содержатся, но их туда помещают. Они человека опрашивают про его имя, хотя бы какие-то данные, собирают информацию. Но если люди переехают через их канал, я думаю, что у них будет информация, их паспортная будет проще. Они делают запрос в ближайшее посольство этих людей с просьбой подтвердить личность этих людей. Люди сидят месяцами, пока посольство подтвердит личность. И вот мы, например, занимались тем, что мы пинали посольство и консульство, чтобы побыстрее это происходило. И потом они просят там, контакты кого-то родственников, там, просят связаться -то. Ну, то есть нам не дают звонить. Могут один раз сказать вот телефон, позвони там родственникам, скажи, чтобы тебе прислали билеты, пристали нам туда-то. И к нам вот тогда, в то время, на нас выходили, там у нас была одна инициативная группа, которая этим занималась. К нам прислали родственники в результате билеты, мы несли эти билеты в Агим, и Агим тогда быстрее их высылал к этой дате. То есть процедура выглядела так. Да, это немножко затягивается, но сейчас я думаю, что они с новыми возможностями, с целыми большими фирмами, которые здесь задействовано могут организовать это все гораздо быстрее. Ну и плюс я напоминаю, что они зарабатывают достаточно большое денег на этих людях. Я думаю, что немножко денег для высылки у них вполне найдется. Да, спасибо за эту историю, и тогда, если можно, вернемся к истории в Каменце, что там за ситуация, какие-то, как условно, ну, да, только... клэши с жителями? Да, это не про напряжение, это про, скорее, эту часть я не дочитала комментария, про само наличие вот, самоналичие непроверенной информации, что как будто бы часть людей содержит, в том числе в комментариях сейчас, но это, опять же, вот мы не, не знаем, как это проверить, но что где-то недалеко от границы люди сейчас находятся, вполне очевидно, и очень жаль, да, что у нас мало информации про это и понимать вообще в каких они условиях и как они там. Находится. Но опять же, в Беларуси вполне хватит репрессивного механизма, людей строго охранять, если надо сажать силы в самолеты. То есть вообще не вижу в этом проблемы. Мне кажется, что как раз они с этим отлично справятся. Ну, к сожалению, потому что сама такая ситуация. Ну да, я думаю, в нехватке репрессивных практик сложно заподозрить э, белорусский режим. Хорошо, Антон, есть у нас вопросы в зуме, или, может быть, сегодня у нас будет такая дискуссия, когда мы все в процессе выяснили, и не осталось ли это дополнительных подробностей еще обсудить? Да, но в зуме есть скорее какие-то комментарии. Вот активен, например, Павел, если я не ошибаюсь, это партия «Зеленый». Павел, возможно, вы хотите подключиться к нам и что-нибудь нам сказать... Ну, если Павлов есть партизен, есть сказать, есть что-то название, да, не только реплики в чате. В принципе, можно. Хотя я, но, хотя я его больше и... не вижу в списке участников. Так что, а, наверное, может взгляд. быть, Павлов что, что, что а, все сказал, что хотел. Ну, вот по, был комментарий такой от Марии Слепцовой насчет того, что а, насчет того, что Измитер говорил о том, что иммигранты а, в ТикТоке там веселятся и по и Мария Слепцова вот, пишет. А белорусы плакали на протестах? Часом гумор — это одно, что можно выратовать в этих жестких ситуациях. Но, а, в принципе, да. да. В принципе, да, я думаю, смешные видео в сектоке, Да, с одной стороны, это такое. Ну, наверное, если, если представить, что этот застрял на непонятно где, не понимаю, куда мне деваться, ну, возможно, возможно я запишу видео для сектока, сделаю такое. Кто знает. Ну. А, а вообще вопросов я не вижу. А может кто-то хочет высказаться, например, Валерий Иванович. <связывающий> Валерий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. вечер, да. Рад всех слышать и видеть. Ну, я тут что хочу сказать. Ну, вот насчет гуманитарной чистой проблемы. Эти люди несчастные, которые оказались в таком переплете, в такой засаде. Но я хочу обратить внимание, что для того, чтобы прилететь в Беларусь, они заплатили достаточно большие деньги. Несколько тысяч, там 5, 10, 15 тысяч, то есть это люди, по моим представлениям, не совсем бедные, продали все имущество, ну, не знаю. Вот с точки зрения простого белоруса, вот эти люди не выглядят такими бедными и несчастными. Вот. Это, это первое. второй момент Да белорусские власти настойчиво с помощью вот этой иммигрантской атаки, хотят втянуть Европейский Союз переговоры, но втянуть на основе своей повестки дня. То есть Европейский Союз ввел санкции с требованием прекратить репрессии, освободить политзаключенных, начать внутрибелорусский диалог. А теперь белорусские власти, устроив миграционную атаку, хотят поменять порядок, порядок дня, повестку дня. То есть давайте говорить, но будем говорить не о внутриполитической ситуации в Беларуси, а будем говорить совсем по-другому. Мы прекращаем мигрантскую атаку, вы отменяете санкции. Вот. Ну, сама по себе идея как бы изначально неплохая с точки зрения официального Минска и логика здесь была. Ну и кроме того, был расчет на определенный раскол внутри Европейского Союза. Ну частично вот эта вторая задача достигнута, потому что ряд институций Европейского Союза фактически выступили с критикой действий правительства Литвы. Ну резолюция Совета Европы, например. Вот. Европейский суд какие-то решения принимал, вот. вот в этом смысле, смысле ну, какая-то минимальная задача с точки зрения психологического удовлетворения для белорусских властей, она есть. Вот. Но я хочу обратить внимание, что в этой атаке задействованы сразу несколько белорусских институтов. Это пограничники, это дипломаты, это пропагандисты. Потому что все это сопровождается активной информационной атакой на, на, на соседние страны. Вот. То есть это такая организованная стратегия. Ну и вот появилась информация сегодня от польских ссылкой на польские спецслужбы, что будто бы Беларусь сворачивает эту компанию, и там визы уже перестали давать. Насколько это соответствует действительности, сложно говорить, потому что с одной стороны вот прекращают давать визы, а с другой стороны количество мигрантов на белорусско-польской границе бьет рекорды. То есть одно не, не, не стыкуется, не согласовывается с другим. Вот. Э -э -э ну, вот с учетом того, что э -э готовится пятый пакет санкций, с учетом того, что вот Лукашенко проводит одно совещание за другим с вопросом, как нейтрализовать ущерб от... Э -э Введение санкций, видимо, белорусские власти понимают, что их стратегия не дала того конкретного практического результата, на который они рассчитывали. Спасибо. Если, если можно дополнить насчет да, этой да, информации, информации из польских источников. Здравствуйте, Валерий. Iwanowicz, bardzo racy z, z wami, Absiad. Samo to, że Absiad, z tej to, że posiedstwo Zuma i Skaunas, ku Wam, no, chociabyt tak. W środku tych informacji e, tutaj e, nie wszystko tak proste. My dążymy yeah. pomnieć, że jeśli białoruskie biurowskie będą budując tę etu, a po mojemu, oni będą to działać i was można. Если мы будем опираться на эти информации, они уже это делают. Они будут это делать медленно, так чтобы сохранить лицо, не будут перекрывать все сразу. A, właśnie, te rekordy, które bieczą w ostatnich dni i toż i toż za ostatnie dni, to są konsekwencje to, tej krytycznej masy, która już nakapieła się w Białorusi. I jeśli przestali wydawać wizy, to wszystko może destekować się, bo nowych nie będzie, a tych, którzy już nakapili w Białorusi, będą wydawali, żeby też że zbawić zбавić od problemy. Zobaczymy. Kto wie, życie nam pokaże. По-моему, успеха в этой операции Белорусской власти не получили, не достигли. Успех частичный. Я, я, я, я бы не сказал, что это полный провал, но успех частичный. И будут, а, возможно, уже думают, что с этим делать дальше. Спасибо. Да, спасибо, Камиль. Спасибо, Валерий Иванович. Ну да, действительно, наверное, большая разница между некоторым психологическим удовольствием и как, ну, да, успехом операции. Психологическое удовольствие можно достичь значительно э, более легкими способами. Хорошо, если тогда еще э, у кого-то из э, спикеров или наших гостей желание добавить еще какой-то э, комментарий перед э, завершением нашей дискуссии, если нет, тогда в принципе можем закругляться. Я рад. Не, не всегда надо затягивать больше двух часов, можно и наоборот. А, тем более, что я знаю, что есть люди, которые здесь куда спешить. Поэтому, а, спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашей дискуссии. А, я думаю, конечно, сложно было рассчитывать, что все позиции однозначно сойдутся. Но, на мой взгляд, получилось даже а, и еще, и еще больше взаимопонимания, чем можно было рассчитывать. А это уже очень хорошо. А, поэтому будем надеяться, что у а, мигрантов так или иначе будет хорошо и все останутся как минимум живые и здоровые даже если и не всегда идут куда хотели и тогда попрошу еще напоследок антона сделать небольшой небольшой анонс про некоторые новые еще новый такой дополнительный формат дискуссии который мы также будем на следующей неделе там начинать еще посмотрим когда именно поэтому антон может быть немножко расскажешь про про то, как мы будем обсуждать скоро не только проблемы настоящего, но и вопросы, связанные с будущим. Да, Вадим, сейчас я, сейчас я безусловно, оповещу. Да, в общем, в общем, мы запускаем такой проект, который называется «Диалог и будущем». Это серия дискуссий с теми, кто думает о будущем Беларуси и помогает закладывать фундамент этого будущего уже сегодня. В последнее время происходит очень много событий практически каждую неделю что-то такое из ряда вон выходящее, что могло не происходить или оставаться незамеченным прямо годами до событий 2020 года. Но вот мы считаем, что важным, важным является возвращение в общественную дискуссию обсуждение будущего, чтобы наполнять смыслами концепт новой Беларусь», также способствовать конкретизации ведения будущего в обществе. И такой диалог о будущем мы собираемся начать на следующей неделе. Пока что мы еще обговорим детали с... Участниками предварительно темой э, такого первого мероприятия будет экономика. Э, вот, э, ну, э, советую, вот я кидал в чат э, э, адрес. Нас спрашивает, можно ли про тюремную реформу. Да, я думаю, что как, почему бы и нет. Вот, но, э, в общем, я кидал в чат Зума группу Беларусин фокус» в «Жерональность В том числе и там будут появляться анонсы наших будущих мероприятий, включая «Диалог о будущем», включая встречи экспертно-аналитического клуба, включая презентации, включая пресс-конференции. Поэтому э, призываю вас подписываться, э, заходить в эту группу. Будете получать все обновления там. Вот. Да. Спасибо, Антон. Да, замечательный призыв. И вот мы как сегодня на сегодняшней нашей дискуссии уже вспоминали: да, что э, белорусские власти пытаются значит, сместить акцент с разговора там, о правах человека, о свободных выборах, сместить акцент на разговор о том, как значит, решать миграционный кризис, там, и кризис как мы сегодня много слов называли. Э, вот да, но, ну, видимо, да, что одно из последствий это и э, в принципе размывание разговора о будущем Беларуси которое очень важно для многих. Поэтому, да, будем со своей стороны тоже вносить свою для того, чтобы не забывать, как важно обсуждать, какой будет новая Беларусь. И в том числе, да, я думаю, тут да, вот у нас говорят про селебную реформу. Действительно, я думаю, очень, очень многие белорусы в 2020 году а, обнаружили, насколько вообще-то важно, чтобы в местах лишения свободы были а, условия, не унижающие человеческое достоинство. И обнаружили, что это очень даже всех касается. Então, посмотрим, я думаю, разные темы сможем обсудить. Спасибо еще раз всем, кто сегодня с нами был. Спасибо всем, кто будет смотреть это видео. И до новых встреч в Экспертно-аналитическом клубе. Да, до новых встреч. Если вы смотрите нас на YouTube, пожалуйста, не забудьте лайкнуть, можно прокомментировать и можно подписаться на канал и поставить колокольчик. Нажимайте общем, все кнопки, которые видите, и нам будет проще до вас добраться с нашими новыми мероприятиями. Всем спасибо за интересную дискуссию. Счастливо.